Расскажите подробности вот, об отправленных на Донбасс женщинах. Мы подробностей на самом деле не знаем, но исходя из того, что знаем, собственно, все подробности вырисовываются. Дело в том, что речь идет по крайней мере о двух или трех группах женщин. Просто я подозреваю, что вторая и третья — это одно и то же. То есть разные источники информации. Видимо, ну, тем не менее, об одной и той же группе идет речь. Да, действительно, сначала забирали женщин. Это была первая отправка. 50 человек из колонии в Снежном. Это на оккупированных территориях. И Вторая партия – это женщины, работали в знаменитой, печально знаменитой Кущевке, на сельхозработах. Это были осужденные женщины, и их, собственно, около сотни, их забрали, забрали, всех, и дальше они пропали, да. То есть речь шла о том, что их забирают на так называемую специальную военную операцию на войну. Об этом знали в Кущевке. и их Куда-то увезли. И судя по всему, то, о чем вчера объявил Украинский генштаб, что этих женщин видели в, на этапе в эшелоне идущим на фронт, видимо, это на самом деле они и есть. Это не весь эшелон, это столыпинские вагоны, куда где обычно переводят заключенных. И, судя по всему, это они, хотя, возможно, это другая партия женщин, но, но не похоже, что бывают такие совпадения. Их, видимо, месяц или чуть больше где-то и к чему-то готовили. Видимо, в том же месте в России, где готовили женщин-осужденных из Снежного. Я не думаю, что их готовили к чему-то особенному, потому что, судя и по составу, осужденных женщин в Снежном, мы, мы знаем этот состав, в общем, он, например, такой же, как и в России, но ну, и, собственно, женщин с Юга России забрали их, в общем, подряд, их не выбирали, там, самых молодых или самых спортивных, или самых зорких, или самых смелых, это, ну, просто осужденные женщины. А, к чему и готовили, ну, видимо, а, либо как-то, не знаю, забирать трупы, хотя зачем для этого нужна месячная подготовка, либо все-таки, вот, я думаю, что к одноразовому использованию, как сказано в вашем репортаже, к одноразовому использованию в штурмовые бригады. То есть вот, самое первое, что приходит в голову. Но о желании женщин осужденных идти на фронт воевать мы знаем в общем, практически с самого начала вербовки заключенных. Мы знаем, по крайней мере, о двух женщинах, причем женщинах в возрасте это бывшие силовики там, за какие-то свои преступления сидящими, сидящих в московских СИЗО, в московском сезоне номер 6, например, одна дама, бывшая следовательница, вторая вообще бывшая судья. О них рассказала нам Анна Каретникова бывший сотрудник управления Федеральной службы исполнения наказания по Москве, которая сейчас живет во Франции, вынуждена была уехать из-за угрозы ареста, из-за ее проволочитей деятельности. И мы получаем письма, все время получаем письма от осужденных женщин со странной просьбой помочь им отправиться на войну. Ольга, вот И... если говорить про эту колонию в Станиц-Кушевская, собственно... Известно ли, вербовали ли этих женщин или их принудительно отправили на Донбасс сейчас? Нет, нет, Сайса Кущевская там нет зоны. Это были а, женщины из одной из близлежащих зоны, просто возили на работу туда, если хозяйственная работа. Ага. И они работали, собственно, в теплицах, на полях, там, в свинарниках. Это обычная история, когда и женщин, собственно, и мужчин возят на предприятия. Вполне возможно, что они были из, из правительного центра Зуфиц рядом, они там есть. Но вот это было просто, просто их, вот всю партию, которая работала, их просто сняли и увезли. А мы можем, не знаю, представить, что их... Украинский генштаб утверждает, что женщины везут на фронт, чтобы восполнить потери. А можно ли себе представить, что есть какие-то, я не знаю, как это называется на военном языке, инвер... инвертарные нужны, санитарные, не знаю, нужно готовить полевые кухни. Можем ли мы предположить что-то такое? Ну, я сомневаюсь, что осужденная женщина после вот месячной подготовки... Могут быть реально полезны как, как медики или как поварихи. Хотя, хотя все возможно. Понимаете, как медики я не думаю, что кто-то вообще из военного российского руководства озаботился бы, озаботился бы этим, поскольку... Заключенных в общем бросают. Бросают и тела убитых, бросают и трехсотых. Поэтому представить себе, что женщина отправится на поле боя, там сразу после атаки, там по-пластунски, по, по, -по прострелимой территории забирать трехсотого, которого что? Ну, слушайте, в Вагнере их добивают. Если Понимаете, там есть только руки без, без рук, без ног, потом раненые, а вот так, чтобы там с ранениями другими, да, их просто вообще нет. Да. Еще, в общем, можно сделать вывод, что они как-то не выживают. И посредством украинских солдат, которые работают на передовой, я много с ними разговариваю, ну, в общем, так оно и есть.